Когда моя дочь училась в школе, она считала, что одна учительница к ней придирается. Я не знаю, правда это было или нет, и не столь важен этот момент, но как психолог я ей рекомендовала одну простую технику. Когда она рядом с этой учительницей, если у учительницы плохое настроение, и как она считает, она придирается к ней, то моя дочь про себя говорила простые четыре фразы. «Я люблю тебя, мне жаль, прости меня, спасибо тебе». Это фразы, которые придумала, конечно же, не я. Это техника под названием «Хоапонапоне». Ее можно встретить в интернете, много что прочитать про это. Некоторые даже консультируют в этом направлении. Однако, всего-навсего эти четыре фразы, как я их называю, гармонизируют пространство. И их можно употреблять, когда вы считаете, что человек к вам плохо настроен, когда вы считаете, что что-то у вас не ладится, когда вы считаете, что у вас что-то болит, когда есть какие-то неприятности или какие-то неразрешимые ситуации. Кому это говорить? Как это говорить? Это говорится со скороговоркой про себя. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Некоторые говорят, что достаточно одного слова люблю, люблю, люблю, люблю. Как удобно. Эти слова действительно творят чудеса. Насколько мы верим в эти чудеса, это уже наши вопросы. Но, как говорил Нильс Бор, говорят, подкова приносит счастье, независимо от того, веришь ты в нее или нет. Так вот несколько лет моя семья практикует подобного рода вещи и когда дочка пошла в институт, она уже знала, как вести себя с различного рода преподавателями. И часто эта техника помогала ей преодолеть какие-то моменты в общении с неудобными преподавателями. Уж не знаю, влияли ли эти слова на нее саму, либо на другого человека. Наверное, это и не столь важно. Но эти слова помогают гармонизировать пространство, то есть направить его туда, куда нужно именно вам. Смысл этих фраз не просто в том, чтобы у кого-то попросить прощения, либо кому-то сказать «люблю», а смысл в личной ответственности. То есть э, создатели данной, э, данного учения, это именно учение, это не техника, э, говорят о том, что мы все жители этой планеты и живые существа данной планеты, и даже не неживые. Это единая сеть, ничего случайного здесь нет. Если в моей жизни что-либо нет, что-либо происходит, чего-либо нет, то это потому, что я так захотел. И именно поэтому, когда я что-то вижу, может быть, вижу что-то нехорошее в человеке, может быть, вижу что-то хорошее в человеке, может быть, не в человеке и так далее, то это... Потому что я здесь, соответственно, мы и говорим об этом. Спасибо тебе, прости меня, что тебе пришлось поступать именно так. Спасибо, что ты мне это показал. Я люблю тебя за это, и мне жаль, что так случилось. Возможно, значения какие-то другие, и каждый сам решит для себя эти значения. Но... Просто, даже не задумываясь, произнося данные слова, очень многое в жизни можно сделать, начиная от хорошего настроения и заканчивая исполнением желаний. Я, как обычно, проверяла, и все прекрасно работает.